Находим крутую работу в Польше, находим здесь жилье для прохождения 14-дневного карантина, помогаем пройти этот карантин здесь и предоставляем в дальнейшем жилье с достойнейшими условиями. Таким образом, косвенно, можно сказать, помогаем эвакуироваться из таких стран, как Беларусь, Украина и Россия, скажем. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life я его ведущий Антон Белюк. И в этом видео я... Представлю вам очень хорошую информацию, заключающуюся в том, что мы вышли, конкретно наше агентство по трудоустройству ProExWork, вышли на тот уровень, когда можем уже наконец-то приглашать людей в Польшу, даже во время карантина, именно из-за границы людей, не только тех, кто сейчас находится в Польше, а и граждан Беларуси, Украины, в основном, в некоторых случаях даже России, и соответственно... Здесь предоставляем этим людям жилье для прохождения 14-дневного карантина, ведь эта процедура пока что обязательна для тех, кто едет на работу в Польшу. Многие люди ошибочно считают, что границы полностью закрыты. На самом деле это не так. Если вы меня смотрите уже достаточно давно, то вы об этом знаете, что если вы едете на работу при наличии определенных документов, которые это будут подтверждать, то вас пропустят на границе, друзья, в подавляющем большинстве случаев. Самое главное на границе... Больше это сейчас доказать пограничникам то, что вы едете на работу. И прежде всего, то, что у вас есть где пройти 14-дневный карантин, перед тем, как начать эту работу. И сейчас у нас есть такое место, есть жилье с хорошими условиями, вот фотографии жилья находятся на ваших экранах сейчас, друзья. Мы делаем... Соответственно, умову найму мешкания составляем, высылаем вам скан копию умовы найму мешкания, конечно же, также высылаем приглашение на работу, если оно вам нужно, и, само собой, высылаем рабочий договор копии умов излицения, либо умов операции, смотря на какой работе вы будете работать. Сейчас у нас очень обширное портфолио вакансий, друзья. Требуются как разнорабочие, так и специалисты. Требуются сварщики на данный момент, если брать специалистов. Если брать разнорабочих, то требуются в Белостоке люди на производство мелких металлических деталей для кровли домов. Также сварщики требуются в таком городе, как Забжа. Там же, если брать еще специалистов, требуется водитель Экскаватора в городе Забже, работа на стройке, и там же требуется сторож. Также сварщики требуются сейчас в таком прекрасном городке, как Августов, что рядом с белорусской границей, тоже недалеко от города Белосток. В будущем, уже совсем скоро, будут также еще и сварщики требоваться в Белостоке. Возможно, уже еще требуются сварщики в Белостоке на достойнейших предприятиях, когда уже смотрите это видео. В Белостоке же, вполне вероятно, скоро будут нужны женщины, и, возможно, они уже нужны, когда вы смотрите это видео. Ну и есть работа на мясокомбинате, тоже от уже для мужчин, женщин и семейных пар в городе Доброславов. Работа специфическая, но плюсы данной работы заключаются в том, что там у вас будет полностью обеспечено трехразовое питание, полностью бесплатное жилье предоставляется работа рядом с жильем можно перерабатывать много часов и так далее и тому подобное очень много в общем-то приятных бонусов друзья ну и сейчас самое интересное как же пройти 14-дневный карантин когда вы переедете в польшу и на каких условиях сейчас я вам расскажу всю процедуру с самого начала то есть как мы вам поможем эвакуироваться из таких стран как беларусь и украина к примеру в общем друзья сразу хочу сказать что на данный момент мы будем брать на работу только людей у которых уже есть соответствующие документы, разрешающие вам легальную работу в Польше. Такие документы, как, например, рабочая виза, либо украинский биометрический паспорт, карта поляка и виза открытая по ней, либо сталый повод. Вот людей с этими документами сейчас будем брать на работу. Сейчас, на данный момент, мы не делаем приглашения для открытия рабочих виз. Почему? Потому что определенное время займет, пока вы откроете визу рабочую, ведь это уже можно сделать. Потому что, во всяком случае, в Беларуси на полную мощность консульства Польши уже работают и визовые центры. В Украине там ситуация... Более тяжелая, но тем не менее, 50% людей мне пишут, что можно открыть визу, 50% людей, что проблематично. Пишите вы в комментариях, как в этом плане обстоят дела в Украине. Ну как бы там ни было, мы сейчас не можем ждать, пока люди откроют визу, потому что это займет определенное время. Потом, когда человек приедет в Польшу, то есть вы, к примеру, приедете, то здесь еще 14 дней займет прохождение вами карантина уже на месте. И все вместе это будет очень большой отрезок времени вместе с открытием визы. Столько работодателей навряд ли будет ждать, но мы сейчас нашли очень надежных и достойных работодателей, которые, согласны будут ждать вас 14 дней, пока вы пройдете карантин. 14 суток, если сказать правильней. Сразу хочу напомнить, что списки всех актуальных вакансий вы можете найти, пройдя вот по этой ссылочке. Также проходите по ссылкам в описании к этому видео на мой телеграм-канал. Подписывайтесь там, чтобы получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. В автоматическом режиме, прямо на свой мобильный телефон, в описании же к этому видео, также будут и мои номера, вайбер, ватсап. Пишите мне в любое время, а я отвечу вам в будние дни, в рабочее время. Так вот, друзья, как начинается вся процедура. Вы связываетесь со мной. Желательно сразу заполняйте резюме, ссылочка на страницу мою, на мой сайт, где можно заполнить резюме и выслать в течение 5 минут. Ссылка также в описании к видео. Но в любом случае, если вы сразу этого не сделаете, то я вам дам эту ссылочку, либо если будет время, то сразу мне пишите свою ситуацию, я решаю, подходите ли вы нам, есть ли сейчас для вас подходящая работа, если есть, то высылаю описание работы, если эта работа вас устраивает, в таком случае вы высылаете мне фотографии своего паспорта, Главный разворот паспорта и развороты со всеми визами и печатями. Если у вас нету карты поляка, либо сталого побыта, вот таких документов, с наличием которых вам не нужно приглашение на работу, то мы оформляем вам приглашение на работу. И плюс, в любом случае, независимо от того, есть у вас карта поляка, либо сталый побыт, мы сразу оформляем вам рабочий договор умову взлицения, к примеру, а также умову найму жилья, на котором вы будете проходить 14-дневный карантин. Скан-копия этих документов вместе с приглашением на работу, оно уже освещение, если оно вам нужно, мы отправляем вам. Можно отправить на Viber без проблем, желательно распечатать. Можно и с Viber показать сразу с телефона, но желательно распечатать. Так будет более убедительно на границе. Во всяком случае, это выглядит более серьезно, такой подход, когда у вас сразу распечатаны, Фотографии соответствующих очень важных документов. Так вот, вы показываете это при пересечении границы и на 99% пересекаете эту границу. Друзья, всегда есть 1%, что вас не пропустят. Никто не может никогда вам гарантировать 100%, что вы проедете, даже если у вас есть в наличии все документы. Так не только во время карантина, так было и до этой всей пандемии, и до карантина. Но в 99% случаев вы в этом случае проезжаете в Польшу и, соответственно, здесь уже начинается самое интересное и сейчас внимание, друзья. Конечно же, это все я буду сообщать заранее, когда мы будем контактировать, но в этом видео, только на этом моменте я буду говорить самое основное. Самое основное и сейчас обратите на это внимание. Условия, на которых мы вообще будем сотрудничать в плане прохождения 14-дневного карантина. И это условие очень простое, в то же время для многих людей это условие будет выполнить очень тяжело, потому что оно заключается в том, что мы будем брать калцию 500 злотых с каждого человека. То есть, когда вы приезжаете, мы берем с вас 500 злотых за жилье для прохождения карантина. Когда вы отрабатываете один месяц на нас, то есть э, без этих 14 дней, а один полный месяц, когда вы уже от момента как выйдете на работу и как отработаете 30 дней, или же один полный календарный месяц, это уже не суть. Суть в том, что после первого отработанного месяца мы возвращаем вам 350 злотых. То есть, таким образом вы платите со своего кармана только 150 злотых за жилье для прохождения карантина. То есть сразу платите 500, но 350 возвращается после одного отработанного вами месяца у нас. На такие меры безопасности мы вынуждены идти, потому что многие люди поступают очень недобросовестно, обещают, что приедут к нам работать, приезжают, проходят 14-дневный карантин, а потом уезжают на другую работу, не заплатив за жилье, в то время как мы за это жилье заплатили вперед, и мы остаемся в огромном минусе, если мы будем так дальше действовать, и каждый второй, либо каждый третий будет нас так кидать, тогда наше агентство обанкротится и через месяц закроется. Мы этого бы не хотели, надеюсь, что вы тоже этого бы не хотели, поэтому мы вынуждены идти вот на такие вот меры «друзья». Надеюсь на ваше понимание. Понимаю, что сейчас у многих проблемы с деньгами, у большинства проблемы с деньгами. Прекрасно это понимаю, сейчас тяжелые времена, все понятно. Если есть возможность отдолжить у кого-то эти деньги, а потом, когда заработаете здесь в Польше, можете отдать. Возможно, у кого-то есть отложенные деньги, еще не закончились, тогда приезжайте за них. В любом случае, 500 злотых это ну, где-то 120 евро плюс-минус либо 120 долларов, хотя, смотря какой сейчас курс, не думаю, что это супер заоблачная сумма. Конечно же, плюс вам нужны будут с собой деньги на проживание, на продукты, которые вам, конечно же, нужно будет покупать за свои деньги в период 14-дневного карантина и еще до первой зарплаты. Когда вы выйдете на работу, уже после первой отработанной недели, к слову, возможны будут авансы. Поэтому деньги, естественно, нужно, чтобы были еще плюс. К этим 500 злотым, хотя бы хотя бы 600 злотых, друзья, на мой взгляд, должно быть просто на продукты, на проживание. То есть, 1100 злотых сейчас примерно нужно иметь с собой, по минимуму, чтобы приехать в Польшу через нас. Напомню, 350 злотых из этой суммы возвращается вам. 600 злотых, это, я говорю, в среднем, смотря у кого какие... Требования на проживание, кто как любит жизнь, на широкую ногу или нет, кто-то уложится и в 300 злотых на месяц на продукты, если будет есть хлеб с солью, грубо говоря, а кто-то и в 700 и в 800 не уложится. В среднем, я говорю, сумму 600 это уже на ваше предусмотрение, просто часто спрашивают, сколько брать с собой в Польшу, сейчас это особенно актуально во время карантина, так как вообще ничего не понятно, так вот я вам говорю. 500 каусы нам на жилье, с которой 350 возвращается вам, 600 примерно злотых советую вам взять с собой на продукты. Но это уже на ваше, конечно же, предусмотрение. И очень важный момент также хочу уточнить касаемо того, кто вам будет переносить продукты. То есть, Потому что еще раз хочу напомнить, что вы не сможете выходить в течение 14 суток из дома даже в магазин за продуктами. Насчет этого не переживайте, примерно раз в три дня наш сотрудник будет подвозить вам закупы. То есть вы даете деньги, даете список, что нужно купить, он привозит. Мы это все тоже организовываем. Что требуется от вас, это просто доехать до места. Многие из вас скажут, это проще сказать, чем сделать. Во всяком случае, из Беларуси сейчас нет особых проблем приехать. С Украины, конечно же, тяжелее, но если есть знакомый с автомобилем, который довезет вас до границы, если вы сможете договориться через Блаблакар тот же, то сможете доехать до границы без проблем. А там уже есть определенные люди, которые перевозят через границу за круглые суммы, но тем не менее, я знаю наверняка, что они это делают. Плюс вскоре откроется один из пешеходных пунктов пропуска на границе Польши-Украина, Должен открыться на днях, по идее, поэтому ждем. И тогда уже просто нужно доехать до границы, а там спокойно переходите пешком. Что это за пункт пропуска? Соответствующую ссылочку на статью об этом я оставлю в описании к этому видео. Проходите и ознакомьтесь. В общем, друзья, после прохождения карантина, 14-дневного здесь у нас, выходите на работу, работаете и меняете свою жизнь в лучшую сторону. Всем желающим оформляем карты по быту, воеводские разрешения на работу и так далее и тому подобное. В общем, помогаем вам полностью остаться и интегрироваться в Республике Польша, даже в такое тяжелое время, как сейчас. Советую вам поспешить с уездом, так как работа со временем будет становиться все меньше и меньше, особенно достойных, потому что мир входит в глобальный экономический кризис, в мощнейшую рецессию и, пожалуй, сейчас, это вот эти месяцы, Скорее всего, будут последними месяцами, когда относительно без проблем можно будет найти работу в Польше. Думаю, что осенью ситуация гораздо и гораздо ухудшится. Скорее всего, к сожалению, в плане трудоустройства в той же Польше, да и вообще где бы то ни было. Что ж, друзья, спасибо всем за просмотр. Поделитесь обязательно ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей. Подписывайтесь на этот канал, если вы на него еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики.